Приветствую всех подписчиков гостимого канала. С вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня инвестиционный майнер Dogi EX такое у него название. Зашла я у него вчера вечером. Здесь то можно все посмотреть. Так вот он выглядит. Не забываем о том, что любые инвестиции в интернет это всегда риск. Значит, регистрация. Здесь непростейшая, если кого заинтересует. Email, username, два раза пароль, код пригласителя. Нажимаете «Зарегистрироваться». Вход либо по эмейлу, либо по логину. У меня вот логин. Значит, здесь дается бонус. Вот. Ну, я не знаю. Вот. 5555 Dogecoin. Sigma UP. Бонус. Есть Telegram YouTube. Значит, так, баланс. Значит, Telegram YouTube. Давайте переведем на русский. Значит, уровень. Значит, у меня бронза, депонировала я вчера сюда, 30 монет дуги коинов. Повторюсь, не, не забывайте о том, что любые инвестиции в интернет это всегда риск. Минимальный депозит 20 монет под 5%. Далее идет по нарастающей. Вот. Далее что здесь уровень? Вкладочка Депозит. Сюда прописываем сумму. Значит, здесь вот минимальная сумма: 20 доги коинов. Сумму прописывается. Кликайте Депозит. Вас перебросит на страничку, где дадут адрес, куда нужно перевозить перевести монеты и после нескольких там подтверждений монеты появляются в кабинете далее что у нас здесь депозит отзывать значит здесь баланс вывода это акционные баланс то есть реферальные Значит, а у меня в наличии полторы монеты. Минимальный вывод отсюда от одной монетки. Вот. Сюда адрес кошелька. Сюда количество. Ну, давайте попробуем. Полторы монетки. Точка 5. А сюда адрес. Идем в доги кошелек. Вот моя транзакция. Я вчера 30 монеток заводила. Так, и что надо? Надо взять адрес. Адрес. Ой, ребятки, запуталась. Это я стираю. Вставляю. Вот не знаю, пройдет у меня вот этот пароль или нет. Если что, буду устанавливать тогда пароль. Я сейчас вам покажу, так как здесь по умолчанию у меня стоит пароль безопасности, который я указывала при регистрации. Сейчас проверим. Загружается. Все, смотрите-ка, прошло все. Ваш запрос на вуз был успешно запрошен. И монеты, видите, у меня списались. Нормально. Значит, прошел у меня пароль вот этот. Ладно, потом проверим. Так, приборная доска обратно. Идем, что у нас по порядку отзывать. Это передача рекомендаций. То есть здесь находятся рефералы и реферальная ссылочка. Вот она, реферальная ссылочка. Кликаете, копируете. Вот у меня три реферала. Я думала, мне не будет сегодня вывод доступен, так как я очень поздно зашла в него. Так. Вот здесь вкладочка. Видите пароль? Вот я думала, сюда устанавливать пароль вот этот платежный, но не надо сюда лезть, значит здесь трейдинг, депозит я вам показала, значит вот он мой депозит будет отображаться здесь, видим, идем в приборную доску, сейчас посмотрим вывод, вот депозит будет отображаться здесь и вывод, так Пайт. Значит, выплачено. Переведем. Оплачено. Просмотреть на блокчейн. Видим, да? И вот он. Что у нас? Неплохо. Подтверждение по нулям. Возможно, что в кошельке его еще нет. Транзакции нет. Есть, ребятки. Вот плюс полторы монеты. Замечательно. Майнер свежий. Ну и здесь депозит отзывать передачи Telegram YouTube выход. Ну Вот все то же самое. YouTube у них заблокирован, а в Telegram можно перейти. Кто хочет здесь заработок. Кто-то что у нас здесь. Так. Ага, здесь дают по 50 монет еще. От первого уровня как бы. По 50 монет типа того. Ну, я не знаю, здесь у меня доход идет только от моего депозита. Вот. Ну, в принципе, и все. Я вам все показала. И рассказала здесь уведомление. Вот. как заработать накопительный депозит формируйте команду вот сюда это типа вопрос ответы ребятки и пожалуйста можете все ознакомиться вот также опять кликаем на желтенькую также читаем и изучаем ну все на этом как долго он будет работать я понятия не имею так как я такой же пользователь, как и все. Я поздно вечером вчера зашла. Очень поздно это было. Мне скинули ссылочку. И закинула рекламку уже при завершении работ. Ну вот три человека пришло. Я еще даже телеграм не открывала. Всем удачи, будьте заработков. Не забывайте о рисках. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.